Модельный ряд включает у нас как купольные видеокамеры, которые представлены на данном обслуживании. Это купольная видеокамера с подсветкой, то есть один светодиод высокой яркости, и купольная видеокамера без подсветки. Все они оснащены объективом три-шесть мм, все они поддерживают очень сервис разрешение 2,5 и мегапикселей разрешение матрицы вот. с полностью совместимым стандартом вид 2.4 имеют такие отличительные черты как возможность ситтелефонию, то есть возможность аудиовызова с IP-телефона на камеру, то есть у камеры есть свой IP-адрес, встроенный микрофонный динамик, вот, то есть можно скажем, делать вызов с IP-телефона на камеру и присоединить в аудиосвязь. Вот. Данные камеры также поддерживают установку sd объемом объемом 120 мегабайт для возможности резинокопирования в случае пропадания сети. Вот. Так. Следующая камера – это, ну, как представлена здесь камера, это корпусная видеокамера, тоже с поддержкой сети телефонии то есть возможность безравнимого аудио-вызова. В аудио данной камере также поддерживают Wi-Fi соединение, то есть беспроводные соединения с сети. Вот Установку SD-карт точно также поддерживают улучшен сервис, имеют разрешение 2,5 Мбит, ну и эффективный объектив. Если попробуем, я разрешу, то есть она для родного множества? правильно, то есть, есть сделала ошибка, вот, то есть C4 да, она идет, да, не все, все свободная, да. а она действительно как бы, поддерживает Wi-Fi соединение, кроме этого там устроен пир-детектор, а, реагирующий на движение, ну и, соответственно, как бы туда еще встроена капа mm -hmm. То есть из-за этого, из из из Да. Ну да. и поддержка еще есть, по-моему, тревожных ходов да, есть поддержка э, тревожный выход, ну, то есть э, реле, который срабатывает при замыкательно при срабатывании перед датчиком движения. Вот. А, линейка уличных камер э, включает в себя две камеры с разрешением 2-5 мегапикселей. Э, фиксированный объектив точно так же. То есть у нас э, пока в линейке Арте в э, фокальных уличных камер. Еще пока не появилось. Вот. Есть только камеры с DQ ну, 4 мм. Вот. Класс защиты A67, то есть данная камера спокойно выдерживает длительное погружение в воду, то есть ну, является абсолютно герметичной. Поддерживает двойное питание как 12 вольт, так и пое питания. Вот. Ну и точно так же может быть. Интегрированно с облачным сервисом, поддерживает установку запись по тревоге на SD карту, запись как отдельных снимков, так и последовательность видео потоков в видеоряде. Скажи, а какой, какой там? Ну, какой много разных форматов, стандарт. Ну, плюс стандарт не воспользуюсь сейчас, Самый современный стандарт, э, <связывающий> не помню честно говоря, память, я не помню. Вот. Ну и специальный видеорегистратор, который, э, только что, ну, про который мы говорили, это э, видеорегистратор четырех и восьмиканальный, то есть поддержка с аналоги двух дисков до двух терабай. Реаль-тайм запись. Вот. И видеорегистраторы 16 и 8 канальный будут именно в таком исполнении. То есть видеорегистраторы э, предусматривают установку жестких дисков с форматным э, 3,5 лимона, до двух жестких дисков объемом 4 киловатт каждый. Вот. Также поддерживает real-time запись, э, установку до, подключения до 16 до 80 камер ну, в зависимости от количества камер и регистраторов, разрешение э, 2-3 мегапикселей, вот. э, содержит, кроме того, э, тревожные э, входы на релейные выходы. Ну, вот. Тревожные, тревожные выходы, их реально использует кто-то вообще? Ну, там, ну, да, допустим, в камере есть передачи. Ну, вообще говоря, если... ну, мы не часто используем вообще говорят, тревожные выходы, но нет. бывает иногда, что клиенты звонят и просят, скажем так, если, допустим, группы не было, я бы там ничего не рассказывал, потому скажем по факту они содержатся регистратор до, то, бывает, периодически просят, скажем так, развод и схем подключения входа и выхода. Допустим, периодически возникает, у кого-то необходимость какой-нибудь периметр, который содержит шлейф, подключать в виде чтобы по нарушению этого шлейфа регистратор отправлял снимки с каких то камер. Вот, то есть бывают и такие вот задачи. То есть так. можно поставить датчик движения, направит туда камеру, и в случае нарушения будет снимать? Да, можно, скажем, либо какой-нибудь дымовой детектор, либо объемник поставить, который, скажем, будет на регистратор передавать сигнал. А куда он отправляет? Его... На указанный адрес, да? В а -а -а -а -а -а -а. регистраторах, mm -hmm. да, есть настройка. На несколько почтовых адресов отправляется либо видеозапись, либо снимок с определенной камеры. То есть и там настраивается с какой периодичностью делать снимки, или какую длительность видеозаписи направлять отправлять на почтовый ящик. Вот. Здесь представлен да. локальный интерфейс видеорегистратора, который, который показывает и видит, как будет говорить. Вот. А -а -а -а. Веб-интерфейс видеорегистратора позволяет <плодисмент> просматривать архив записи, делать резервную копию в формате IV на флешку, производить и менять абсолютно все те же настройки, что и локальный интерфейс, и регистратор. То есть можно как удаленный виде регистратора, так же, как и с экранного А вот регистраторы, они какой, какую версию лайф поддерживают? Вот камеры там, вторую версию, регистратор. 24. 24 да? То есть с них можно управлять камерами? Да. То есть э, своими собственными видеокамерами можно, можно произвести.